Притча «Мошеловка» Мудрый учится на чужих ошибках, умный — на своих. Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курица, овцы ее и корове. Но все они отвечали, «Мошеловка — это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет». Чуть позже в мышеловку попалась змея, и укусила жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И наконец закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах. И все это время мышь наблюдала за происходящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые никому никакого отношения не имеют. Мораль. Если вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это что-то не ударит вас по голове. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки.